Привет, слушай, вообще, короче, сейчас, блядь, такая кора, блядь, произошла. Это просто надо вот так вот рассказывать, и я не могу, блядь. Подходит ко мне чувак, сейчас стою недалеко от Варшавки, блядь. Подходит ко мне чувак, говорит, слушай, надо довести моего друга до платформы «Красный строитель». Говорит, сколько денег будет стоить? Я говорю, ну, рублей 100, наверное, говорю, здесь ехать-то полтора километра. Он такой, 100 рублей, типа, ну, хорошо. Короче, дает мне... Вот это, блядь, вот камень, ёптает. Я говорю, это что такое? Он говорит, это мой друг, говорит, я с ним только недавно познакомился. Я говорю, что мне надо с ним сделать? Он говорит, ты его, говорит, до платформы Красный Строитель, говорит, довези. Говорит, положи его в травку, говорит, он дальше сам дорогу найдет, блядь. Я говорю, ты что, блядь, серьезно? Он такой, да, говорит это пиздец вообще я, я говорю ну ладно давай он говорит ты его так положи говорит, так чтоб он не упал блять